Когда я вырасту, я буду как папа Мама жить покатится как надо Куча детей прекрасная жена Чтоб я о бабках не переживал Я пример для детей как отец для меня Я лучший отец, Возвратить тут нельзя Все говорят, что мы с папой похожи Именно, ведь я тоже семью брошу Детские слезы, я на тут и имя Все городские рюмочные знают мое имя Я уйду из семьи и сменю я фамилию Бляства, развраты и наркотики дилера Меня искать не надо, ведь я без вести пропавший Сын давно звонит в морг, где жить дядя Каша? Звоню спустя пару лет и скажу сыну, эй сын, я не вместился в могилу Сын, ну ч ты? Я притворился мертвым, знаю, это больно, но я притворился мертвым, сын ну че ты я притворился мертвым знаю это больно но я притворился мертвым он попросил закрыть дверь мол в ларек и обратный пропал без следа Ну где же мой папа звонили в каждую больницу и морг что то ведь случилось он же спится не мог каждый день я два года его жду на пороге не выхожу из дома ведь я без ноги папа, папа меня бросил потому что я не полноценный или в школе не хватало хороших оценок это я? В том, что он резко ушел я не не мог играть с ним вместе в футбол, я не мог ему сбегать за бивом. Эти мысли внутри прожигают за дырой. Мальце пила очень сильно. Не осталось надежды на ясное завтра, пока я отбирал у нее веревку и мыло раздался звонок. Вас тут просят из бары. Сын, ну че ты? Я притворился мертвым. Знаю, это больно. Но я притворился мертвым. Сын. Ну ч ты Я я притворился мертвым. Знаю, это больно. Но я притворился мертвым. Алло, алло, папа, это ты?